добрый день дорогие гости и партнеры нашей компании ему рада вас приветствовать на нашей трансляциису Uh, я рада передать вам uh, мои знания о поддержании здоровья, о улучшении здоровья с помощью китайской традиционной медицины. 我們很多朋友, 呃, 特別是很多新朋友, 拥有儀器之後呢, и сейчас действительно я вижу, как у многих наших партнеров, у клиентов, у людей, с которыми мы просто общаемся, существуют проблемы в подвижности uh, шейного отдела позвоночника, в области плечевого пояса, и это приносит определенный дискомфорт в жизни, это... Um, уменьшает наши возможности, в частности, наслаждаться жизнью. Поэтому сегодня я постараюсь с вами решить эту проблему, показать, как можно регулировать этот процесс. Сейчас проблемы, которых мы назвали ранее, встречается все чаще и чаще у молодого поколения. И на ранних стадиях это приносит, возможно, легкий дискомфорт, но эти проблемы, если их не регулировать, они только будут ухудшаться, и над ними нужно работать, их нужно прорабатывать, потому что Uh, в худшем случае это приведет uh, к полной либо частичной потере um, возможности движения в этой области, и будет влиять на конечности. Uh, в данном случае, если мы говорим о шейном отделе, то влиять на uh, верхние конечности. Когда чтобы что если вы чувствуете э, в этой области, в области шеи, плечей, лопаток, какой-то дискомфорт периодически, то это сигнал, который подает вам организм о том, что здесь существует проблема, с этим надо что-то делать. Бывают ситуации, когда мы... Иногда чувствуем короткие эпизодические боли в этой области, в области шеи. Также ощущаем, что нам не хватает как будто бы кислорода в области мозга, не хватает а, кровотока. А, это может проявляться как головокружение, как потемнение в глазах. У некоторых людей в области плечей, в области дельтовидной мышцы болят мышцы, ,呃, также ,呃, бывает звон в ушах. Да 啊, также головные боли, которые сейчас очень часто встречаются и среди Uh, молодых людей, это все говорит о том, что проблема не в голове, а проблема uh, в шейном отделе, где uh, формируется различные пережатия нервных окончаний, сосудов и так далее, проблемы uh, с позвонками. Также это может проявляться как тошнота и рвота. Mm -hmm. Но существует несколько стадий развития заболеваний в шейном отделе позвоночника. Сегодня мы как раз об этом мы поговорим, об этих стадиях и также научим вас, как делать самодиагностику этой области. 嗯, существует начальной стадии проблем, uh, когда можно с помощью массажа, с помощью различных um, действий э, профилактических и э, ну, физически до да, воздействия на шейный отдел решить проблему но бывают ситуации когда уже нужно э, хирургическое вмешательство да, и сейчас наш лектор очень рада с вами поделиться этой информацией, потому что с помощью uh, такой диагностики вы сможете определить, на какой стадии сейчас у вас uh, uh, существует проблема, если она есть. So, one, uh -huh. И uh, первый, uh, это называется шейный спандилез, uh, который, uh, который называется мышечный спандилез. 頭疼, 啊, такой, 呃, если вы на этой стадии, то у вас могут быть эпизодические головные боли, может быть, головокружение, 呃, может быть, потемнение в глазах. Но ну, это все периодически проявляется непостоянно, не, возможно, не очень часто. 嚴重的, 嚴重時間, 会在我们后背, 大椎这个地方, 呃, если ситуация чуть посложнее, то у вас в области седьмого шейного позвонка, называют область холки да, в народе, образовывается 呃, небольшой нараст уплотнения. Можете сами пощупать эту область. Если вы легко нащупываете позвонок, 呃, выпуклость, кость, 如果, Если же там уплотнение, то это плохо. Если у вас в этой области есть уплотнение, оно может ощущаться как мышечное уплотнение, но на самом деле это не мышцы, это затор, это говорит о том, что это место забито, оно в нем нормально не осуществляется, кровеносная циркуляция, и часто... 嗯, вы можете ощущать тяжесть в голове, как будто бы у вас вес головы намного больше, чем он является. Также это может приводить к тяжести в области нижних конечностей. Также, если мы опустимся чуть ниже на область ключевого отдела, здесь могут быть затвердевшие мышцы. может быть в области сны также возможен дискомфорт, стянущие, режущие боли. Второй вид проблем это спондилез нервных корешков. Это более серьезное уже проявление. Отличительная черта данной проблемы проявляется в том, что могут не иметь пальцы рук, также могут не иметь полностью руки. Болевые ощущения могут проявляться даже в области спины.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 Uh, у некоторых людей не имеет мизинчик и uh, безымянный палец. Это говорит о наличии того, что седьмой шейный позвонок придавливает нерв, и первый позвонок брудного отдела также придавливает нерв.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 И далее, третий вид, скажем так, воспалений шейного отдела и плечевого пояса, это спондилит вертебральной артерии. Euh, смотрите, он проявляется в том, что очень дискомфортные и тяжелые он проявляется в том, что очень дискомфортные и тяжелые ощущения. Pissed. Uh, смотрите, дискомфортное ощущение возникает при повороте головы влево и вправо и uh, сопутствующий звук. И очень часто, когда человек поворачивает голову, вот эти мышцы, они uh, у него очень болят, и чаще всего головокружение встречаются при этом виде. Uh, далее, точно так же, когда мы голову вниз опускаем и поднимаем вверх, точно так же головокружение, головные боли, то есть дискомфортное ощущение. И э, бывает так, что э, как будто бы одна часть головы э, испытывает дискомфортные ощущения, то есть болит и немного э, идет как шум в ушах. И очень часто бывает такое ощущение, когда голову вниз опускаешь, как будто бы идет сильный приток крови к области головы, и как будто бы она чуть ли не взорвется. Это говорит о том, что из-за того, что идет защемление, кровь в, должном, в должной мере не поступает в область головы и, соответственно, проявляется в различных симптомах, которые мы сейчас перечислили. Но, опять же, напоминаем вам о том, что обязательно необходимо заниматься профилактикой. Как только вы сталкиваетесь с такими дискомфортными ощущениями, обязательно надо что-то решать. То есть мы не думаем, что это все просто так, голова пройдет и не обращаем внимания. Нет, так не пойдет. Итак, только что мы перечислили три вида проблем, которые могут возникнуть шейным отделом и плечевым поясом. И как раз эти три вида мы сможем с вами регулировать с помощью биоэнергомассажера, различными манипуляциями в виде массажа и так далее. Это то, что можно регулировать. Э, далее, четвертое. Зв... Звучит довольно-таки страшно. Это спандилогенная цирвиокальная неолопатия. А, чаще всего особенность заключается в том, что очень часто, практически каждый день, а, вас сопровождает головная боль в одной области головы, а, различные, а, различного вида головокружения. <говорит> И очень бывает, а, бывает ощущение тошноты. То есть голова болит настолько, что тошнит. <говорит> Точно так же человек очень плохо, скажем так, передвигается, то есть как будто бы это выходит у него немного боком, и как будто бы он, он ходит по вате. У него нет пола. Uh. Uh, немного у него нарушен, uh, скажем так, равновесие. 偶尔就说换脖子的时候，快速的话，它就会产生晕的，或者是有的时候它走着走着也会突然间产生晕的。И очень часто у таких людей, когда они резко поворачивают голову, то есть они могут упасть в обморок. Либо, например, когда они идут, тоже могут упасть в обморок. 最后第五种的话呢，就是混合型颈椎病，既有脊髓型颈椎病，又有其他的这些病症，这种的话叫混合型颈椎病。 и самый последний ⁇ это смешанный тип. Смешанный тип, здесь все логично и понятно, то есть что-то из предыдущих забол... скажем так, заболеваний, проблем, которые мы назвали, они вместе. И, конечно же, мы помним вам о том, что самые последние виды, которые мы перечислили, это четвертый вид и э, пятый вид, они, э, скажем так, не подвергаются уже различным манипуляциям в виде массажа, То есть, соответственно, необходимо будет обращаться к врачу. Uh, идти в больницу, и конечно же заниматься лечением, для того, чтобы скажем так, не довести еще до более худшего состояния. 那么, 肩周炎的话呢, 我们常见的有两种, 一种的话叫五十肩, 另一种的话呢, а, Далее, следующий плечевой пояс, сейчас разберем, чаще всего нам встречается несколько видов проблем, связанных именно с плечевым поясом. То есть первый вид чаще всего встречается у людей, которым 50 и э, более лет. <говорит> И второй вид ⁇ это, скажем так, когда человек подвергается, э, скажем так, э, холоду, воздействию извне. То есть, э, продуваем эту зону, например, либо очень часто подвергаем именно э, при холодной температуре, не одеваемся достаточно тепло. То есть у нас тогда подвергаются дискомфортным ощущениям э, суставы и э, мышцы. В более серьезных проявлениях чаще всего встречается ,呃, возможность ,呃, прилипания, слипания мышц к кости к суставу. То есть из-за этого человек не поднять руку не может, ни за спину ее засунуть не может, ни вперед вот так вот вывести тоже не может. ...的一個操作方法. И только что мы с вами уже разговаривали, обсуждали первые три uh, вида проблем, связанных с тыным отделом и плечевым поясом. И сейчас мы поговорим, чтобы, собственно говоря, как мы будем регулировать uh, эти проблемы, то есть, с помощью какой техники что мы будем выполнять. Давайте в руках в руках, <свят> <в> <свят> <в> <свят> Uh, смотрите, давайте разберем сначала людей, которым тяжело поднять uh, руку вверх. Будем работать с двумя мышцами. Итак, uh, на, необходимо изначально смешать массажный гель и энергетический бальзам, и нанести на область плеча и вниз к точке Бинао.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 И надосной мышцой. Тоже по две минуты фиксируемся. Далее, если рука за спину не может зайти, будем также работать с, 呃, с двумя зонами.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 好, 两分钟结束之后, 我们剪到, 呃, 我们再滑到天中的, далее две минуты прошло, мы идем на точке тяньзунь, которая находится у нас в середине нашей лопатки, то есть ладони ставим на лопатки. лопатке. Например, те, кто не может найти эту точку, смотрите, наша модель сейчас только что завела руку за спину, и на лопатке образовалась такая вогнутость, как бы ямочка. Есть это, там, тянь -дзунь, тянь -дзунь. Тянь -дзунь. Две минуты фиксируемся на этих точках тяньзюнь. Люди, у которых проблемы с плечевым поясом, как раз таки это очень хорошая точка для регуляции этих проблем она хочет она очень хорошо эта точка регулирует различного рода болезни и дискомфортные ощущения в области спины и там где мы сейчас работаем, а также воспаление в плечевой зоне. Далее, пофиксировались на точках няньцзунь, теперь мы будем фиксироваться на плечевом суставе. Можно еще назвать это окат рукава, то есть как раз, хорошо, что у меня платье как раз здесь как надо, именно плечевой сустав, вот это попало. То есть точка э, Цицюань подмышечная впадина, как раз таки мы попадаем. Yeah. Сверху вот так вот закрываем. Вот, как раз таки мы фиксируемся на этой точке для того, чтобы люди, которые не могли поднять ручку или больно им поднимать руку, все-таки ее подняли. Так, с другой стороны точно так же фиксируемся. А, Итак, так, пофиксировались, теперь мы начинаем проработку таджуй. Таджуй – седьмой шейный позвонок наш. Смотрите, как прорабатываем. Суни таджуй – для чего? ]你先说.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 Легкость в области головы. то есть, когда голова у нас болит, у нас еще говорят такую фразу, мол, голова как чугунная чугунная. то есть, после этого вы будете ощущать а, ощущ... легкость, вам будет полегче, головная боль пройдет. Итак, э, для людей, у которых очень часто не имеют руки, одну руку фиксируем на, э, скажем так, запястье, а вторая рука у нас по меридиану легких будет подниматься вверх. И далее по.. Uh.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 Теперь с внешней стороны. Помним, мы это изучали с вами на базовых уровнях. У нас есть внутренняя часть, инские меридианы и янские меридианы, которые находятся во внешней части.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 И вниз по руке спускаемся к точкам чудши, где мы фиксируемся одну минуту. Минута проходит, далее спускаемся по руке к точкам худши.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 и э, снимаем перчаточки. И обязательно, когда наносим энергетический бальзам, у нас здесь есть э, по линии роста волос, по середине точка да. по бокам точки фэн Большим твей. пальчиком вот так вот массируем немножечко. Как будто Ван бы как чуть-чуть вот помассировали. помассировали далее вот так вот. Дошли до ушек, встали и как будто бы вверх тянем. Там как раз у нас находятся лимфатические узлы, зафиксировались и вверх, как будто тянем. Таким образом, кровь будет приливать должным образом и поступать должным образом в область головы. Чин -чин а, мот, Нанесли даже немножечко а, массажного геля и так легонечко-легонечко ручками делаем массажик, вот как показывает госпожа по голове. Да, Очень приятный. Смотрите, по точкам Фэнфу тоже вверх вот так вот массажными движениями поднимаемся вверх.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 所以说屏幕前的朋友如果你是心学的朋友你可以通过这个手法来给你的顾客进行调理 最多15分钟 他立马能感觉到效果而且自己能感觉到疼痛已经减轻了 еще раз напоминаем о том, что если вы у нас новенький человек, который еще не принимал участие в продвинутом обучении, вы можете с помощью данных техник выполнять сеансы биоэнергорегуляции человеку минимум 15, точнее максимум 15 минут. То есть за 15 минут вы уже увидите изменения, уже увидите результат. Mm.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 海藻鈣2粒 2卡ψулы кальция,海藻鈣 中午海藻鈣3粒,不是2粒 3卡ψулы,3卡ψулы лучше будет3卡ψулы, кальция,海藻鈣 中午海藻鈣3粒 飯後半分鐘,溫水不用 Три капсулы Хайца Окай, через 20 э, минут или полчаса после приема пищи тепленькая водичка запиваем. Ван前, э, 2粒, 3粒, 3粒, 3粒, 3粒, и э, вечером все то же самое. Сюй фу, две капсулы натащат, далее один флакон 3 драгоценности и три капсулы э, кальция Хайца цаукай. Uh uh uh, еще раз повторяем о том, что uh, чаще всего, если человек не может поднять руку, есть три основных момента, с которыми мы должны будем uh, с вами работать смотрите если вверх человек руку не поднимает значит мы работаем с надосной мышцой и вот здесь с мышцой которая э, находится в точке бинал Смотрите, наносите побольше энергетического бальзама, по 2 минуты пофиксировались и попрорабатывали ручками еще 3 минуты. Итого 5 минут у вас уйдет mm -hmm. на эти зоны. Далее, если мы руку вот так вот не можем загнуть, нам нужно будет работать со следующими двумя зонами. Вот эта зона, которая прилегает к лопатке... На мышцу, тоже по 2 минуты фиксируемся. И 3 минуты прорабатываем ручками. Если за спину мы не можем загнуть руку, прорабатываем э, грудную мышцу и на дозную И на мышцу особенно точки referred помните, as шейный позвонок. 天中穴, и точка tzang которая находится у нас в середине лопатки. 还有, 和骨, 后细穴, 这几个穴位, 调理, 肩周圆, 颈椎, 颈椎, 颈椎, и обязательно точки ХГО, Это основные акупунктурные точки, с которыми мы будем работать при проблемах шейного отдела и плечевого пояса. Если вы выполните человеку подобного рода биоэнергорегуляцию, будете работать именно с этими акупунктурными точками, то после сеанса биоэнергорегуляции не вы будете ему рассказывать, какой классный биоэнергомассажер и как хороша техника, а он сам вам это расскажет, потому что уже получит результат через 15 минут. Uh, далее, точно так же, не забывайте, что у нас есть еще наша рабочая почта, которая называется, называет, поход нижнее подчеркивание, IBS, если есть какие-то вопросы согласно приема продукции, регуляции, при тех или иных проблемах, присылайте не стесняйтесь эту почту и в течение недели, полторы недели, мы будем стараться со специалистами вам отвечать. Еще раз почта называется FAHO, нижнее подчеркивание IBS, Собакамейл.рф. 这一谈自我检测监警的问题之后大家都会通过这样的方法来判断自己属于哪种解决问题了然后也会学会了调理方法也会帮助更多的朋友以及家人 но мы уверены, что благодаря сегодняшней лекции вы уже знаете, какие, например, бывают проблемы с шейным отделом и плечевым. Помните, у нас их пять видов, три из которых мы можем регулировать. И последние два, четвертый, пятый, необходимо обращаться уже к врачу в больницу. Знаете, какие симптомы бывают при тех или иных видах этих проблем. И, соответственно, скажем так, небольшую диагностику сможете провести как себе, так и своим родным дома и плюс мы с вами уже выучили технику биоэнергорегуляции будете дома практиковать